Студенты Елабужского института КФУ приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 235-летию со дня рождения Надежды Дуровой. Почетными гостями мероприятия стали потомки русского офицера, живущие во Франции. Подвигами кавалерист-девицы Надежды Дуровой гордятся все елабужане. Я искренне считаю, что такие мероприятия нужны и важны. И сюда необходимо вводить всех школьников и студентов с образовательной целью. Потому что мы все должны знать и чтить историю собственного города. Мероприятие Завершилась возложением цветов и запуском ружейного салюта. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз.